Говно. Мне не нравится. Ну что это вот портит мне все? И все? Да тяни! Сиди отсюда, ты! Походу, это не мой день. Вообще, глаз щипет, я не могу ничего делать. И камера сейчас сядет. Всем привет! Сегодня мы вместе с вами будем снимать очень необычное видео, которое я никогда на своем канале не снимала, но попробовать мне захотелось. Это своеобразный типа челлендж, где я буду повторять макияжи, которые нарисуете именно мне вы, поэтому я очень переживаю. Я не знаю, насколько у меня получится сделать тот или иной макияж, который есть у вас в голове или который вы где-то увидели и решили, чтобы я его повторила, но мне кажется, будет интересно и как минимум мы проверим, насколько я рукожоп или нет. Вы мне прислали очень-очень много вариантов макияжа, которые предложили мне попробовать повторить и сделать. Я реально была приятно удивлена, спасибо вам большое за такой креатив, но выбрать, к сожалению, мне нужно было всего лишь три макияжа, который сегодня мы с вами будем делать. Если честно, то мне очень сильно интересно, насколько у меня все получится или не получится. Я буду делать макияжи все, естественно, в первый раз. Это будет еще одновременно для меня такой некий челлендж, смогу ли я это сделать или нет. Поэтому немножечко переживаю, конечно, но мы с вами будем пробовать. И первый макияж, который мы попробуем, выглядит вот так вот. Вроде бы здесь нет ничего сложного, чего бы я не смогла сделать, но, знаете, как это обычно бывает, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Поэтому я надеюсь, что я смогу это повторить. У меня там срач такой на заднем фоне. Это чувство, когда если я делаю вот так, видно, что я очень плохо сплю несколько дней, потому что снимаю и монтирую ролики. Я открываю вот этот вот наш макияж, который мы с вами будем сейчас пытаться сделать. Я уже нанесла на свое тело вот такой вот праймер, праймер, на свое тело, да, на лицо праймер. В принципе, уже подготовила кожу, тон я сейчас не наношу, что важно, наверное, для меня или не очень. Теперь давайте с вами делать желтый цвет. Берем вот этот вот максимально желтый-желтый, который у меня есть. Если что, если мне его не хватит, у меня еще есть вот такой вот желтенький пигмент. Так, вот это вот все раз так хорошо с тобой стараемся. Главное это что? Главное передать настроение и повторить макияж, который нам вы прислали, мои дорогие друзья, потому что челлендж именно в этом и состоит. Повторить с первого раза без каких-либо тренировок, но это лично для меня. Может быть там какие-то другие смыслы, может быть кто-то там тренируется, но не я. Я люблю сложности, я люблю все делать с первого раза, а если не получилось, то потом хожу вся грустная и расстроена, так что да. И вот сюда вот на краешек глаза, вот так вот я его нахлобучиваю. Я это делаю не сильно аккуратно, потому что все равно это буду растушевывать. Поэтому вот так вот. Я обычно не жалею этих теней. Господи, ну кончились, пойду куплю новую. Вот за что я не люблю желтый, так это за то, как он наносится. Не умею наносить желтый вот от слова вообще. Берем Кисть по морде хлысть. И набираем голубой оттеночек, который наносим на все остальное пространство, которое у нас с вами есть. Благо голубой у меня такой достаточно такой дерзкий, резкий. Сейчас чувствую, идут шуточки в чат. Говно. Мне не нравится. Как часто у меня бывает, поначалу мне макияж всегда не нравится, и я нахожу его ублюдски. Поэтому мало ли, мало ли надо дать ему шанс, поэтому давайте еще раз. Раз, два. Этот раз точно будет последним, потому что если я не смогу, то значит это видео скорее всего не выйдет. И почему мне щипит глаз? Да еб твою мать, ну что за непонос так золотуха, хватит щипать. Походу, это не мой день. Вообще, глаз щипет, я не могу ничего делать. И камера сейчас сядет. Врача! Врача! Не люблю снимать в последнее время на iPhone, но из-за того, что мне села камера, придется. Потому что iPhone немножечко какую-то резкость добавляет, подчеркивает просто все, что у тебя есть на лице, все твои прыщи, вот это вот все. Так, наваливаем вот сюда теняшечку синюю. Я тогда начну с синих оттенков как-то вот так вот. Сделаем просто сейчас основу. Вот такая вот говнотель у нас получилась, иначе это назвать не могу. А сейчас добавим с вами красного. Вот такая вот пока что выходит херня. Так как в тот момент я очень сильно злилась, то, естественно, я пропустила очень много этапов макияжа, потому что поняла, что очень сильно бомблю, но за кадром, короче, я сделала себе стрелки, нанесла румяшки, нарисовала звездочки, наклеила накладные реснички, также я еще подрисовала звездочки, чтобы они были гораздо больше, и, собственно, все. Я закончила этот макияж, и вот что у меня получилось. В принципе, я довольна. Я думала, что будет гораздо хуже, но, в принципе, неплохо. От себя я добавила вот такие вот блесточки. Розочки, конечно, я сурка жопила, но мне всегда сложно дается рисовать струки, надо набивать на это руку. По-моему, получилось сносно, как считаете вы? Зря я переживала, но мне всегда так. Вот, собственно, что должно было получиться, и вот, собственно, что получилось у нас. Следующий макияж, который я выбрала, выглядит вот так вот, меня он заинтересовал своей красочностью и мне захотелось его повторить. Мы начнем с вами с чего-то простого в этом макияже, а именно тени. Тени здесь достаточно яркие, слава богу, у меня нет недостатка в этом цвете, поэтому мы с вами будем использовать Make Them Wing оттеночек, который тут у меня есть. О, кстати, я не знала, что у меня тут есть зеркало. В этот момент начал сверлить сосед, поэтому мне пришлось убрать звук, но, как вы видите, я наношу тени. Вообще, я не знаю, как так вышло, что внезапно в каком-то моменте я научилась делать макияж. Наверное, тут главное набить руку и понять, в принципе, строение своего века. Научилась я макияжу, хочу тебе сказать, очень долго. но ну, сколько? Года, наверное, 4. И то, я думаю, что у меня не так все прекрасно, как может быть. Возможно, с большей вероятностью какой-то визажист посмотрит мое видео и скажет, «Господи, ты неправильно держишь кисть! Господи, ты неправильно наносишь тени! Господи!» Ну, вот как-то да. А, основка готова. Но, чтобы это смотрелось более эргономично, я возьму такой более бледный, такой розовый какой-то. И чуть-чуть растушую вот эти вот гранички, которые здесь у нас получились. Чтобы переход был более плавным таким. Стрелки, а, стрелки, стрелки, стрелки, стрелки, стрелки, стрелки. Надо рисовать стрелки. Господи, как я не хочу рисовать стрелку. Обычно, когда я снимаю видео, у меня получаются убогие стрелки, поэтому очень часто я этот момент стараюсь пропускать. Но Чтобы снимать стрелки, мне приходится аж вот так вот тыкаться в это зеркало, чтобы идеально ровно нарисовать. Потому что если не будет неровно, я расстроюсь, я буду недовольна, я буду говорить да. Главное в рисовании стрелок, тем более на нашем веке с тобой, это смотреть прямо. Смотришь прямо – залог успеха. Рисуешь сраный хвостик, вот так вот. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Потом, не открывая, не закрывая глаз, дорисовываешь черновик вышел вот такой, но мы сейчас это будем все конечно же с вами дорабатывать, я не спорю, что кто-то может сказать, что типа да ты умеешь делать стрелки, поэтому тебе просто, но ребят, я тоже этому училась и действительно самое важное это набить руку и потом вы будете так же быстро рисовать стрелки, как сейчас это делаю я, но иногда я могу их рисовать конечно час, когда хочу их сделать максимально ровными, тут дело наверное все-таки еще перфекционизма, теперь приступаем наверное к самому интересному, это рисование вот этих вот прикольных смайликов, ну ну и что вы думаете? Я начала снимать, как я рисую эти в смайлике. И тут началось. То пришел мастер по интернету. То пришел Давид, то начал ходить Денис. И, короче, в общем, я не знаю, как это делать. То Денис пройдет с носками, то еще какая-то канитель. Сложно, сложно снимать видео, когда у тебя дома кто-то есть. Тем более, когда тебе делают интернет. Но, также еще за кадром я сделала себе румяшечки. Ну и, собственно, нарисовала все остальное. И теперь я готова показать вам результат. Ну... Я даже не знаю Оценивать в любом случае вам, конечно, я думала, получится лучше Но, в принципе, вышло относительно неплохо Возможно, у вас есть ваше предложение, как сделать этот макияж Я таким занимаюсь в первый раз Но для первого раза, наверное, неплохо Но не знаю Тем временем шел третий день, когда я делаю это видео и снимаю его, потому что сегодня я буду делать уже третий макияж и думаю, что это будет последний макияж. Я выбрала вот такой вот вариант макияжа, это макияж бабочки. Бабочки на своих глазах я ни разу не делала, потому что у меня такое строение формы глаза, что типа, ну... О какой бабочке тут может быть речь? Вот как тут рисовать бабочку? Парадокс, да? Ты смотришь, тебе кажется, что вроде бы это не сложно, вроде бы повторить даже можно, но по факту, то ли это я рукожоп, то ли глаза у меня не очень. Вот с одной стороны смотрю я на этот макияж и типа такая думаю, да фигня, все, все будет просто, здесь нет ничего сложного, а другая моя сторона говорит, Тоби, почему на протяжении? Всего этого видео мне все мешают? Я хочу сделать, наверное, вместо желтого, да, который здесь есть, добавить, наверное, оранжевый, смешать с розовым, чтобы получился такой более какой-то тропический оттенок. Ой, получилось бы что-то, это было бы шедеврально. Еще брови, эти плохо быть русским с русским вот этим новейшим веком. Сейчас сделаем то же самое на втором глазике. Еще нужно вот эту теняшечку розовую и оранжевую нанести еще также снизу. Розовенький возьму не супер яркий. Такой космополитный у мне называется. Вот, типа у меня есть супер яркий. Ай, вот этот. А есть не супер яркий. Я возьму его, потому что не хочу прям супер яркий делать. Наносим вот сюда. Но условно. Пусть это будет база. Ох, ребят, знали бы вы, насколько я сейчас переживаю и волнуюсь, потому что сейчас будет самый ответственный момент, это рисование вот этих крылышек бабочки. Я никогда этого не делала, поэтому очень боюсь заложать, потому что макияж я точно переделать не хочу. Просто посмотрите, насколько я волнуюсь. Мне кажется, даже сейчас видно, как у меня дрожат руки. Как волнительно, если бы вы знали. Я просто... О -о -о -о. бабочка, я хочу сказать, получится. Но какая есть. После того, как я нарисовала основу, я решила нарисовать привычную для себя стрелку, потому что в ней, в принципе, сложности возникнуть не должно, потому что все сложности у меня впереди, так как там мне придется рисовать сами крылья. Так что стрелка это еще фигня вопрос. Теперь... Когда я нарисовала вот эти вот стрелки, одну и вторую, нужно закончить вот это вот все, чтобы потом продолжать рисовать дальше. Поэтому давайте делать более активные линии. Я буду, скорее всего, делать это очень долго, потому что мне очень страшно это делать. Но что поделать, будем делать. Вы, наверное, даже представить себе не можете, насколько мне было сложно все это рисовать, учитывая тот факт, что у меня постоянно тряслись руки. У меня тут есть еще не открытые реснички. Так что я сейчас их открою. И сегодня настанет их день. Собака, я все это время не писала, какие страстики! Неее! Короче, я наклеила стразики. Это очень красиво, вы посмотрите, какая красота. Я от себя хочу добавить еще немножечко веснушек. Э, Хотела сказать, я использую вот такой вот карандаш, который уже наладан дышит, но что поделать. Давайте делаем веснулечки. Я делаю их в последнее время не так часто, но иногда хочется. Делаем магию рептилий. Берем наши чудесные пальчики и пальчиками растушевываем веснушечки. Да хватит ходить, ты задолбал! Ну сколько? Чего ты ходишь туда? Что ты туда ходишь? Я да там это, еда, делается. Ну иди, иди, готовь еду туда. Зачем мне ходить туда и сюда все видео? Все три дня ты ходишь туда и сюда, все три дня. Ну сколько можно? И ходит и ходит, и ходит и ходит. Я делаю себе видео. Нет, он ходит и ходит, ходит и ходит, ходит и ходит. Уйди отсюда! Что ты пришел опять, Тимохин! И завершающий этап это помада. Помада, мне кажется, здесь должна быть какая-то нейтральная, you know. Эм, есть ли у меня какая-нибудь нейтральная помада, вот в чем вопрос. Oh, yeah. Вот он, этот человек, мешающий мне снимать видео. Что тут яйца уткнулся? Зачем ты уткнулся в яйца и кошачий кор? Тебя видно? И под антураж готовящего Дениса я покажу вам макияж, который у меня получился. Вот такой вот, блин, в естественном свете, прям так красиво, и хочешь на него только смотреть в экранчик. Блин, мне очень нравится. У меня прям теперь хорошее такое настроение, если бы там... Да не стучи ты! Сюда отсюда, какашка. Ну что это вот портит мне все? Ищу. Да Денис, иди отсюда, ты! Срака с ручкой! Мне кажется, что, в принципе, неплохо. Тем более для первого раза я реально рисовала вот эти вот бабочек в первый раз. Я рада, что я не с пила. Пишите обязательно в комментарии, какой из макияжа, который я пыталась повторить, вам понравился больше всего, какой вы считаете получился лучше всего. Так что я могу сказать с уверенностью то, что у меня вроде бы получилось сделать этот челлендж. Не все я смогла повторить прям идеально, наверное, классно, но... По большей части результат у нас явно есть. Обязательно делитесь вашим мнением, что вы думаете на этот счет в комментарии. Подписывайтесь также на канал, мне будет очень приятно. Ну и тыкни лайк, если ты поржал, по крайней мере, с Дениса, который все видео мешает мне снимать. С вами была я, Наташа. Увидимся. Пока.